Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я хотела продолжать делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня инвестиционный сайт по заработку криптовалюты Трон называется Ультра Ультра UltraX. Стартовал он вчера вечером, то есть 18 января. Регистрация здесь простейшая Логин, мобильный номер. Ну, цифры, похожие на мобильный телефон. Значит, два раза пароль. Кликаем «Зарегистрироваться». Я, чтобы не путаться, указала здесь. Ну, вот у меня есть. Так как я работаю постоянно в таких проектах. И у меня уже постоянно, как бы, циферки постоянно. Я сюда прописала циферки, сюда эти же циферки, замест... ну, типа мобильный телефон. И два раза пароль кликнула «Зарегистрироваться». После чего попадаем на домашнюю страничку. Значит, что нам нужно сделать? Я уже проверила его на вывод. И так как я вчера зашла, естественно, я сюда депонировала. Минимальный депозит здесь от 10 криптомонет Трон. А минимальный вывод 5 криптомонет. И идем вот сюда на домашнюю страничку. Пополнить вывод. Здесь история. Мой план. Значит, и нужно добавить адрес кошелька. Куда выводить? Не забываем о том, что это инвестиционная платформа. И все, что связано с инвестициями в интернете, всегда риск. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. Я только даю вам информацию, где я работаю, где я зарабатываю. Кликаем сюда. И вот сюда вы прописываете адрес кошелька. Вот Bintrix Wallet куда вы будете выводить монетки, если кого-то заинтересует. И кликаете «Сохранить». Значит, далее что? Нужно сделать, естественно, депозит, как я сказала, от 10 криптомонет. Но я сюда инвестировала 60 монет. 9% ежедневный доход. Значит, можно здесь, можно также вот здесь с аккаунта. Кликаем «Рывшары», копируете адрес, идете в кошелек, какой у вас, и инвестируете, переводите вот на этот адрес монеты. Больше здесь ничего делать не надо. Монеты сами поступят на баланс. Так, далее что? Монеты я депонировала. И чуть позже, не сразу вывод, как бы они появляются у меня на балансе, а чуть позже, как бы через 24 часа обновляется кабинет. И только тогда я вывела. Значит, далее что, друзья, я депонировала монетки мне капнули, значит, на баланс. И после чего я вот сюда вставила. Сумму, которую я депонировала. А именно я депонировала 60 монет. Вам покажу сейчас. И кликнула. Ну, например, тут 10. Да? Давайте. Бил. И вот такая вкладочка у меня. И я кликнула сюда. Конфирм. Все. У меня открылся план. Закрываем. Значит, и мой план. Сейчас я вам покажу мой план. Так, вот я мой вывод 10.90 я сегодня вывела. Вот он, мой план. И вот 60 монет я депонировала. Ежедневный вывод 5.40. Потому я и депонировала 60 монет. 9 процентов чтобы я могла ежедневно делать вывод а так минимальный депозит 10 криптомонет трон. и здесь идет как накопительная понимаем да и здесь у нас идет на 150 дней а далее там по нарастающей идет я не знаю как вкладывать не вкладывать такие суммы я без фанатизма как бы так далее друзья что еще здесь у нас есть реферальная ссылочка кликаем вот она реферальная ссылочка кликаем вот кликаем ссылочка скопирована так далее что еще здесь вроде как тут и все а вывод там. Не показала значит вывод так вот он вывод мой вывод кликаю 19 января зашла я как уже сказала вчера сюда довольно таки неплохой проект 19 января 1090 и сейчас в кошельке покажу сейчас покажу вот и мой вывод плюс 1090 там написано что они берут процент при выводе Один процент у них идет но мне пришла Вся сумма вот здесь 10.90 и здесь 10.90. Также 19.01.2023 год платит Все замечательно, все шикарно. Довольно-таки неплохо. Ну, здесь канал, наверное, у них есть. Я сюда не кликала. Можно кликнуть и посмотреть, что у них там. Ну и все. Здесь у нас что? Здесь информация у нас какая-то. Вот. А, описание приглашения. Здесь реферальная ссылочка. И здесь как бы домашняя страничка. Значит, перезарядка депозит снять со счета. Это история, мои планы изменить пароль, управление адресом кошелька. Все, здесь больше ничего такого нет. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Мне интересно, пройдите мимо. Повторюсь, друзья, не забываем о том, что это интернет, это инвестиции и всякое может случиться. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. Мой видео у нас только характер.